Доброго времени суток, друзья! Сегодня, друзья, я решил записать очередной обзор. Давно по нему не делал я обзор. По проекту, по приложению, которое называется Ducascopy Connect 911. Кто еще не знаком с этим приложением, я думаю, в принципе, очень многие уже сталкивались с ним, слышали об этом проекте, так как много э, шумихи вокруг дюкоскопии в интернете и очень э, разнятся мнения по поводу э, данного приложения, но прежде чем показать, как у меня здесь обстоят дела в этом приложении, я хочу буквально пару слов э, сказать о... То, что я лично думаю по поводу всего, что говорят По поводу того, что это мошенники По поводу того, что они обманывают Собирают наши данные непонятно для чего Потом могут набрать там на ваши данные кредиты И тому подобное По поводу всего этого бреда Просто мое личное мнение Я вам сейчас выскажу Смотрите, дюкоскопи в первую очередь Я считаю, что это форекс-брокер И в принципе из-за чего началась такая негативная власть волна которая пошла по интернету э, начали писать в комментариях под обзорами что это мошенники что это лохотрон ни в коем случае не связывайтесь смотрите друзья форекс э, брокер да но ну, в принципе мне этот форекс брокер он в принципе мне дал лампочки да но все пошло от того что многие люди наверное здесь торговали и э, от них пошел этот негатив э, на форексе, да и что то у них возможно не получалось что то им не выплачивали вот, в принципе, с этого и пошло, а уже остальные там какие-то боты, не боты, не знаю, не буду я эм, утверждать, э, просто их, так сказать, поддержали и понесли эту всю волну негатива, в принципе. Далее, от э, а чего, спрашивают здесь, заработок? Друзья, Но ну, если это Форекс-брокер, э, все должны понимать, от чего идет э, заработок на Форексе, правильно? И Форекс-брокер берет свой процент, правильно? Э, зачем э, им нам наши паспортные данные. Друзья, здесь у этого форекс-брокера есть, ну, сложно сказать, что это банковский счет, просто, как бы, платежная система, которую нужно оформить, как полагается, вот, когда вы идете в банк, вы даете свои паспортные данные, да, вас фотографируют, и вы получаете карточку на руки. Здесь, в принципе, друзья, то же самое, только здесь банк онлайн, то есть через интернет нам открывают счет мы должны пройти верификацию. То есть, э, э, сотрудники данного банка, они должны убедиться, что вы реальный человек, чтобы вам открыли счет. К этому счету вы можете привязать свою, любую пластиковую карту и уже на эту карту выводить заработанные деньги, друзья. В принципе, это все реально. Сейчас я покажу о, буквально там... В двух словах, что у меня здесь в приложении. Смотрите, я сейчас нахожусь в разделе чаты, открываю сообщение от Дукоскопи и смотрите, вот получил вчера 5-5 евро, 10-5-5. И то есть поступают, в принципе, деньги да, по 5 евро. Что это такое за 5 евро? Это за каждого человека, который устанавливает данное приложение, открывает и верифицирует счет в банке. За каждого человека мы получаем по 5 евро. В принципе, друзья, это такой неплохой дополнительный заработок. Далее. Давайте я перейду в статистику и покажу уже по статистике. Реферальная программа. Здесь э, код, который должен вести человек, э, который, которого вы приглашаете. Вот смотрите, у меня тут общий доход э, всего лишь 145 евро. Это за все время, сколько у меня установлено данное приложение. Э, всего лишь 29 человек прошли эту идентификацию. И э, в принципе вот такая вот сумма получилась. Друзья, самое интересное, что я сюда никого не приглашаю. Я записал пару видеообзоров. И просто-напросто, я думаю, все из вас есть в каких-то социальных сетях, то ли ВКонтакте, Фейсбуке, там, Твиттере. Да? У меня просто выставлены посты с определенным текстом информационным по данному предложению. И, в принципе, с Ютуба. Да? Люди заходят, читают, интересуются, кому интересно. Они регистрируются, вводят код и становятся уже моими рефералами. То есть, вот эти деньги, что вы видите, они капают вообще, в принципе, на автомате, друзья. Далее есть э, статистика по... 911 по чату, здесь мы получаем деньги за то, что мы отвечаем на вопросы других участников данного приложения, там чат, любые вопросы они задают, вы отвечаете, если вас выбирают, вы получаете от 4 центов до 1 доллара, здесь оно все в швейцарских франках, но в принципе швейцарский франк чуть-чуть больше, чем доллар, грубо говоря, вот здесь у меня 225 долларов, у меня идет только за то, что я здесь э, буквально там, ну не знаю, месяца два на это потратил, отвечал на вопросы. Я уже месяца три вообще не захожу в этот чат. Я вам сейчас его покажу. Здесь люди постоянно, постоянно э, задают вопросы, общаются, долго погружаются. Вот, смотрите, вот какие вопросы: маникюр длинный или короткий, то есть что надо делать. Заходим в этот чат, выбираем да человека который задал вопрос, без чего невозможно жить. И отвечаем. да Это так, для примера. Все, если он вас выбирает, вы получаете свои денежки. Получается, он должен выбрать одного из семи человек. Семь ответов набирается у него, и он уже выбирает одного из семи. Далее здесь есть банк, где э, нужно пройти э, идентификацию в этом банке, вам открывают счет, потом дают доступ э, к вашему счету и после того, э, как вас уже одобряют, вам сразу же э, на счет э, дают бонус 5 евро, который вы сразу же можете вывести на свою карту, то есть привязываете свою карту и выводите эти 5 евро э, к себе э, на вашу карту вот смотрите я зашел на свой счет он так простенько выглядит у меня здесь уже лежит 10 евро я буквально недавно выводил чуть больше 20 долларов вчера и здесь вот если внизу на плюсик нажимаем и здесь операции какие мы хотим сделать отправить деньги поменять там доллары на е, евро на доллары и вывести и так далее все операции в принципе здесь я думаю вы сами сможете разобраться если какие то вопросы у вас остаются я оставляю контакты свои по данным видео также можете писать в комментариях задавать вопросы я отвечаю на все ваши вопросы друзья и э, что еще я вам хотел по этому поводу сказать Ну и еще, друзья, многие из вас там говорят, да, я вот, допустим, сколько я смогу заработать на этом приложении, просто отвечая на вопросы. В принципе, если вы, у вас есть какая-то свободная минутка, да, едет там где-то в транспорте или дома, или что-то ждете, вы просто заходите и отвечаете на вопросы. Вы здесь не напрягаетесь, ни как-то ничего. Если вы хотите больше зарабатывать, да вы, в принципе, можете записать такой же видеообзор. Либо вот смотрите, вот у меня ВКонтакте. Можете добавиться ко мне в друзья ВКонтакте или просто зайти на страничку, вот такая вот информация, скопировать, вот такой же пост себе сделать ВКонтакте. Все можете скопировать один в один и закрепить данный пост, да, смотрите, здесь открываете, читаете, здесь все, все написано, даже вот мои скрины с выплатами, вот я выводил 119 долларов 29 долларов, вся информация здесь расписана, можете скопировать, если не знаете, как это сделать, обращайтесь ко мне прямо вконтакте либо в телеграм я вам покажу и расскажу, как это все делается <coughs> и да, еще по поводу того, какие нужны документы друзья, если у вас есть заграничный паспорт пойдет, если у вас ID карта, да тоже пойдет. И, и если у вас есть паспорт э, нового образца, он вот э, на примере российского паспорта нового образца, э, основное отличие его от э, старого паспорта ⁇ это наличие машиночитаемой надписи, как вот на скриншоте видно, да. На, если российский паспорт, это на третьей стороне паспорта под фотографией. Вот, в принципе, вот такие все три документа, они проходят. То есть, вы скачиваете данное приложение, ссылочку я оставлю под видео в описании. После чего вы э, устанавливаете его, заходите э, через свой номер телефона, вам приходит э, на, по смс числовой код, вводите этот код, заходите в приложение, вам предложат э, ввести промокод, вводите промокод того, кто вас пригласил, если вы смотрите мое видео, мой промокод будет под данным видео. И после этого идете сразу во вкладку «Банк» и там все пошагово будет расписано, как проходит видеоидентификация. Берете паспорт и пишите в чат в поддержку, что вы готовы пройти видеоидентификацию. Вам перезванивают прямо в это приложение. И в принципе там буквально 5 минут вас фотографируют и все на этом, друзья. Через какое-то время вам отобряют, одобряют ваш счет и уже на счет уже, э, вам поступит 5 евро. Вы привязываете карту и можете выводить за каждого человека, которому вы... Порекомендуйте данное приложение, вы будете получать по 5 евро. Друзья, я считаю, что такого заработка вот, именно по реферальной программе, где без вложений можно за каждого человека получать по 5 евро, я еще такого не видел, друзья. Есть какие-то аэродропы, да, там баунти, где когда-то, когда-то возможно что-то будет, да, и монеты эти все в основном скамятся, и в итоге мы ничего не получаем. Вот это, друзья, это реальный заработок, это реальный заработок, друзья, поэтому не бойтесь предоставлять свои документы, ничего здесь зазорного и страшного нет. Все, друзья, я думаю, я все, что хотел сказать, я сказал. Если у вас остались вопросы и вас данная информация заинтересовала, обязательно пишите мне по моим контактам под данным видео, либо оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.